Клаус лезет во все камеры, которые только может. Это, это, это наши. Ну и теперь мы уже стоящий боевой планер. Закручивай влево, давай, энергичненько. О, Отличный бабл. Эй, эгэгэй. Иногда я даже думаю, что я летать разучился. Серёга, молодец. Серёга, говорят, что ты отличный радист, молодец. Перейди границы Италии и Франции. Эгэгэй, Серёга. мать. <рел voice> <Серёга! рел voice> э Такой грязный в Италии воздух. Ты ему постоянно в хвост. Свечка вверх. Во! Зашибитлз, крутим поток. Ты что там ручкой дрочишь? Ну она тут так, А тебе выгодно выплеснуть всю энергию в, вот в этом вот в шикардосном потоке. Посмотри, какая кайфово. А ты говоришь, не потеряешь поток, не потеряешь. Видишь, с первого раза потерял. С первой спирали. Сколько у нас там высота? 3,700. 3,700. Ну пока без кислорода еще. Да, вот здесь водопады. С левой стороны где-то там Буршевель. И мы вообще ничего не боимся. У нас есть пиво, но дома. Да. Придется возвращаться. Да, придется возвращаться. Наш учитель продолжает смелое движение в сторону Анблана. Я на самом деле тоже чуть-чуть очкую. Как долго без потоков. Достаточно низко. Надо как-то уже думать о а, том, как -то набрать высоту. Как там говорили? С нами Бог, с нами Клаус. Хе -хе. Великий учитель Клаус Альбан. мы двигаемся перед переходим в долину э -э вот эта долина идет в сторону так вот у нас имбервиль аэродром остался под нами вот правильно на траверзе у нас озеро анси я планирую пересечь эту долинку и набрать вот прям по курсу у нас облака и там дорога из облаков выстроилась в сторону гренобля и так далее ну, и туда и полетим гервиль у нас внизу остался сзади остался монблан он как красиво смотрится а прямо по курсу облака, где мы собираемся, собираемся заправиться энергией. Потому что так низко уже лететь совсем не хочется, хочется повыше. С Клаусом мы расстались, скажем так, потерялись. Мы в одном были на горе, закрутили неудачно, в общем, разошлись по высотам. Он набрал и, и, и свалил на разведку. И вот в этой ситуации уже глупо искать друг друга, так как оба пилоты опытные. Нужно просто брать и лететь домой. То есть я представляю дорогу домой, то есть путь, который я сейчас вижу, я знаю. Хочется красивенько взять облачко, поснимать что-нибудь. так, друзья, мы сейчас, к счастью, в наборе. Потихонечку набираем высоту. Вот видно красивое озеро Анси. Здесь куча парапланов всяких должна летать, и летает. Единственное, что уже вечереет и добирать высоту все сложнее. И как мы будем ковыряться дальше, совершенно непонятно, потому что мы. Потоп плавает, может быть, будет иметь смысл его бросить и пойти дальше, пока я еще не решил. Сейчас протягиваю против ветра классический, посмотреть. Если хорошо подумать, то иногда получается. Смотрите, какой я хороший поточек взял. Вот здесь такая каменная особь красивая. Я протянул немножко бок, Не под облако, которое было. Вот оно, облако сзади просто сдувает достаточно активно. А под свежую вспышечку. И дело-то, в общем-то, наладилось. Получше стало, да, Серега? Не да, сказать, что идеально, но вполне себе ничего. И мы продолжаем набор. Может, это Клаус? Будь внимателен. Встретимся с учителем. Видите, друзья? Я вам обещал рассказать интересное про полеты в паре. 8,9. А по Гренобль не знаю. От Аббервилля 8,9. 2600 ну надо добрать здесь конечно прям по максимуму потому что дальше неизвестно как там будет складываться про планировщик с нами тоже встал Здесь можно набрать трюндель, и нам этого трюнделя хватит как раз до Гренобля. Дальше видно будет. Благо, вообще здесь вот очень редко бывает такая высокая кромка. Это прям... Сегодня парапланилисты, наверное, прям будут от восторга все. И вот, смотрите, сверху образовалось облако. То есть, когда мы подлетали, его еще не было. Оно было только-только в зародыши. А сейчас раз. То есть, мы, по сути, взяли свежий кипаточек. И это очень-очень меня радует. Сейчас главное не продуклить его мы практически набрали кромку облака до облака осталось совсем чуть-чуть прям замечательно все идет мы с Серегой на высоте наконец-то опять 3000 метров они вот эти жалкие 2 сколько, 400 что у нас было Обидное, да? 200 даже 200 у нас было вот. сейчас намного лучше видно озеро Анси вот сейчас в центре кадра хребет Рави вот сейчас Панблан вообще вся панорама на Альпы очень красивая и наш план двигаться в сторону Гренобля, до которого у нас километров 70, сейчас 50, 60, наверное. Вот под нас подходит какой-то планер. Мы ему, видите, поток показали. Местный, наверное. Какой-то такой простенький планерочек стандартного класса. Двухместный. Двухместный? А, СК-21, значит. Я да, вижу, что крылья такие относительно коротенькие, да. Это, видимо, какой-то клуб учит практически уже Под кромочкой, еще чуточку маленькая еще капелька. Я просто не знаю обстановку дальше, поэтому перестраховываюсь, беру максимум высоты. И наш выход будет вот облака. Сейчас в центре кадра, мы сейчас крайнюю спираль делаем. Видите, пошли космового облака. Будем сейчас внимательно, потому что чтобы ни с кем не столкнуться. но я перед этим все смотрел, вроде как никого. Ну и может быть вот не очень-то большой смысл сейчас вот в этом крайнем лепоточке, но как я делаю вам для красоты, чтобы вы оценили, насколько красиво рядом с облаком быть. Видите, вот он. И. Можно потрогать. Серега, вытюни а ручку форточку. Скажи, что облако облаку а. А. Скажи, мокрая, мокрая. А. Бери побольше, бери больше, бери больше, больше облака, больше. А, молодец, Серега, нахапал облака побольше, закрывай форточку. Бери ручку, все, вперед. Ряло, да? да, вот на, на, этот... на это облако прямо по курсу. Там подзаправимся, потом возьмем левее и дальше в сторону Гринобыль. А я сейчас приборы перенастрою так, чтобы Гернобыль переставить на Гринобыльский аэродром. Все. Эй! Okay. Все, у нас сейчас экономия энергии 130 и прямо по курсу облака, на котором мы будем набирать дальше. Держи ручку. Uh -huh. 130-140. Все, друзья, мы дальше продолжаем. Вот, где это аэропорт с правой стороны будет. Красиво. Возьми чуть левее, у тебя работе вот так, да, вот таким вкусом, на центре Вот в этой долине все мертвое, никогда тут не бывает погоды с левой стороны. Имею в виду на будущее, вот долина вот эта гренобыльская, да. она по сути вот это все идет на Гренобль дальше, потом поворачивает к нам. Здесь всегда стабильный воздух, то есть внутри долины просто жуть, ничего нету. И погода есть только вот над этими холмами в себе. Здесь можно набор брать с правой стороны. Видишь, чашка такая? Ну, в принципе, он она на облако висит. Можно было на это облако сходить, набрать. Но крюк смысла нет, то есть мы бы взяли там 100-150 метров, а -а -а. но прилично увеличили вся дистанцию, смысла никакого. Это, а -а -а. Да, нам хватает, дай прямо по курсу, причем они ниже. Да. 31. 30. Uh, 30, 30 okay. So you must see me. I'm a little in uh, Is it yeah. Negative. Not the... I'm on the southern side of the body. Okay, we are in I'm, uh, southeast of a lake, a little uh, bigger lake, uh, on the Какая цена? 2.2 Окей, вы должны видеть меня, я на северной side северной стороне этой реки. Есть параглайдеры вниз. Мне непонятно, имеет смысл набирать здесь или нет. Попробуем. Такой дохловательненький поток, но под нами... О, как под нами нагло. Еще какой-то планер летают, вот смотри. на северной стороне? Нет, на северной. No, okay, okay. Yeah. Mistake, okay. ну, вот как-то так. Я даже не знаю, что дальше делать. По идее, надо попробовать налево и вот этими штучками-дрючками попробовать обрамать сторону така. Попробуем на стенку сходить, на эту скальную. Смотри, с левой стороны. Uh -huh. То есть вот здесь крайнее ожидание у меня. То есть если здесь не оправдается, вот здесь не будет потока. Вот под вот этим вот сейчас... Видишь, над даме облачко небольшое, вот, вроде как что-то есть. Ну, попробуем протянуть к облаку все-таки, потому что, грубо говоря, время терять здесь смысла нет. Если получится, мы облако чуть-чуть возьмем, около метра здесь есть, больше нету. И дальше помчимся поближе туда, в сторону Гренобля, оттуда надо уже думать насчет дома. Клаус на другой стороне долины. Ну, вот, вот, вот, вот, вот да? Да. Посмотри, там впереди планер. Окей. Ну да. вижу, да. Я вот как раз туда и хочу. Вижу планер, да. Ну здесь под нами скальная стенка. Здесь, в принципе, очень часто поток есть, стоит. Ну, сейчас планер, лично там помогает, он его демаскирует. Сейчас подойдем, мы тоже в левую спираль станем. Ну, обычно вот здесь он стоит поток. Ну ладно, что. Нам тут уже не выбирать, надо просто подстраиваться к лайнеру. Он же, наверное, не дурак. Согласен? Да. О, и поток вполне себе. Вполне себе удачный поточек. И потихонечку, потихонечку будем дальше ковыряться. Как красиво внизу, а, посмотри. Mm -hmm. Какой тут еще. Вот здесь делают очень вкусный напиток, шартрез. Mm -hmm. Такой типа... Настойки вкусные. Хочется мне что-то настоечки даже. Самое главное, друзья, это терпение. Потихонечку, потихонечку набирать высоту и видеться в сторону хаты. Летим мы, друзья, сейчас над бассейном Шартрез. Летим в сторону Гренобля. Вот еще облака у нас какие-то дышащие остаются. Я надеюсь, под одними набрать. Но вроде как они еще живые. И дальше уже будем думать, что делать. Я думаю, что мы будем перепрыгивать долину вот под тех куболочка. Сейчас наберем максимум, туда можно будет доплыть. С учетом того, что там склоны западные, как раз это удачная экспозиция. Клаус не стал грелять, как мы, вот сюда забирая. Он сразу пошел по э, южной стороне долины. То есть не по северной, как мы. Ну, такое у нас решение. Свое, зато свое, зато Сереге показал шартрез. Тебе нравится шартре, Серега? Ну, да, ему нравится еще так. Ну скажи что-нибудь доброе. Эгигей? Видите, Эгигей под вечер уже такой поспокойнее. На Эгегекались. Сейчас бы до дома долететь без мотора. Здесь я планирую где-нибудь высоты постараться еще набрать, если позволит там погода. Под нами проплывают острые пики. Возможно, нужны и скалюки проклятые. Ну и так, пик-пик-пик, в общем-то, без особого успеха. Так что продолжаем вот это движение наше. Я думаю, нам надо на хребет вот сюда переваливать и здесь уже идти, пробовать. И может быть, Серега нам придется валить на ту сторону долины, видишь? Ага. Смотри с правой стороны облака, оно насколько ага. в лежачем состоянии, то есть оно практически лежит. Но правда, и ветра нету. Ага. Ну вот, не знаю, сейчас попробуем, посмотрим. Вот птичка-то, что-то птичка-то в чем-то летает. Вот как так, может быть, птичка же что-то нашла. Ну, говорят в такой ситуации, что выгоднее всего вот с правой стороны, видишь, трепчик. вот на него сходить. То есть вот сюда вот. Попробовать здесь еще что-то половить. Если нет, пойдем на левую сторону. Вот эта ошибка была частично идти... Нашей стороной текущей. Посмотрим. Мы, ну, конечно, уже низковато. Но я надеюсь, сейчас впереди. вот Как раз, вот, смотри, запомни эту горку. На ней очень часто очень хороший поток сходит. Где-то вот посередине, видишь, там такая, такое небольшое возвышение. Uh -huh. ну, вот там хорошо обычно бывает. Ну и облака есть здесь еще. Попробуем. А дальше посмотрим. Вот крайне крепче который мы можем использовать. Наша крайняя надежда. Подходим к... Кале. здесь работает уже один планер закрылся на четыре да, и он только что слил воду это конечно показатель, значит что погода все настолько скисла, что приходится даже планерам, которые летают в балластном, воду сливать это уже конечно показатель вот такие скалы у нас тут веселые я хочу сейчас вот сюда дойти до угла Но здесь разворотик сделать ощущение, что вот отсюда поток может сходить Ну отсюда, ну работает склончик, первая не работает, блин, конечно, ну я бы не сказал, что тот планер тоже намного лучше нас набирает, поэтому такое равновесное состояние, у него что-то есть, и у нас что-то есть, мы набрали 60 метров, это уже хорошо, ну вот, друзья, смотрите, мы на какой горочке тут пытаемся что-то наковырять, последние, можно сказать, наборы вечерние, вот облако хорошее есть, то. Мы достаточно низко пришли, поэтому никак не можем зацепиться за поток нормально. То есть периодически пузыри какие-то цепляем, но и настолько узкие. Постараемся. Работаем. Язык высовываем от усердия, да, Серега? Нет. Ты язык не высовываешь? Я высовываю. Чуть-чуть вот раз и сейчас на склончик. Тик-тик-тик-тик. Каждый метрик это Вот минус. Сранка Называется эта история Никогда не сдавайся, да, Серега? Да. Мы с Серегой отчаялись Потому что пытались взять поток И мало того, что обидно Что другой другой планерист Он тоже хороший Но не очень Гад Он его взял А мы метров на 50 были ниже и не взяли Вот представляете, как обидно Вот там скала как раз левой стороны На дне облака И он практически уже под этим облаком а мы пришли ниже и долго елозили в динамике. Ну никак, вот и так, мы сяк, вот и вот на пересек, косяк, ничего у нас не получалось. И мы думаем, ну ладно, что, пошли уже дальше, там, вот, есть у нас идеи, куда дальше идти, как там. Домой возвращаться, То что время-то уже позднее, уже сколько времени селет. <соцентральный рейт> Это <соцентральный рейт> Гренобля? Окей, Нет. Мы имеем и мы Окей. Да, видите, Клаус нас не бросает. Спрашивает, как у нас дела. Лучше бы Клауса не были бы, если бы ты нас не бросил. На самом деле, конечно, два варианта было развитие событий. То есть по массиву шатрешь, конечно, надо было лететь раньше. То есть это не место для поздних полетов. Но уж больно красиво облака стояли. И действительно мы взяли хороший набор. То есть у нас все было хорошо. Да и сейчас, в общем-то, у нас нет носа угэт. Мы, в принципе, в наборе стоим. Я надеюсь, сейчас наберем. И уже более менее адекватно дадим пофорсируем, да, Серег. Только я из потока выпал сейчас. Да я... Нам бы вот до тех облаков на той стороне добраться и все, и мы дома. Так что работаем. Да, посмотрим, подумаем. Вроде как climbing to cloud base. Все у нас. Все у нас неплохо Хе -хе К терпении труд, все перетрут. Мы продолжаем набор. Видите, мы, друзья, уже на 2, 2 400. А со скольки Серега мы начинали там? 1800. 180 Да, прилично мы уже набрали. Вот над нами формируются остатки облаков. То есть, по сути, это вот очень удачное место. Мы пришли на это место, вот ниже этого рельефа, так что нам пришлось в динамике отвисаться. И мы не смогли в динамике набрать, мы повисли на одной мертвой высоте и все. И вот там удалось уйти вперед, на юг, чуть-чуть отойти от склона, взять пузырь, немножко набрать пузыре и снестись привет и вот сейчас мы в крепке достаточно весело набираем я рассчитываю что мы наберем где-то 2 сейчас 2 400, 2 700 и сможем пересечь долину и дальше вот под западной стеночки удачной пойдем в сторону дома до которого осталось 90 километров да серег да и там нас ждет барашек барашек ждет Серег, подумай барашки подумай и гости приедут. и гости прилетят Гости прилетят на вертолете. Гости, наверное, уже прилетели, они дома, приземлились. Тащу барашка уже кушают. А? Кушают, нашу барашка, скорее. О, видишь, какой поток сразу? Видишь, как я сразу? Ты, ты мне про еду рассказывай. Я сразу получше добирать буду. Серега, давай, что-нибудь еще. Барашек. А, а, к барашку вино вкусное. А, такое красное, такое. А, бар... о, о, еще, еще, еще, еще. И десерт. И десерт. Побольше, побольше. А мясо замаринованное, приправленное розмарином, кумином, прованскими травами какими-то там. Немножечко, пару капелек бальзамического уксуса с выдержкой семь лет нам подарили соседи, французы. У меня жена течет, я сейчас боюсь поток потерять на этой оптимистичной ноте. Ой, ну все, Серег, в принципе, выбрались, считай. Давай еще, давай еще. Конечно еще, но я к тому, что уже можно булки-то расслабить. Выдыхай, бобер. Да, а было здесь, друзья, мы так были в очень пессимистичной с Серегой Если видео получилось какое-то, оно перед этим получается, ну, такое достаточно грустное должно быть. Такое, чтобы... Ну, садились бы в Гренобле или запустили бы мотор неспортивно. Мы не такие, ну, мы запускаем мотор, но не сегодня. Да. Но зато с, с учителем альтернативными путями сходили. Клаус сходил одной стороны долины, мы другой. Всегда что интересно попробовать это и то. Мы пересекаем долину Гренобля, в сторону Кранца. Поздновато, конечно. Но очень хочется верить, что восточные склоны еще работают, вот там область какая-то достаточно живая есть. Можно было, конечно, попытаться через веркор, но в веркоре большая вероятность провалиться была в долину эту Бренобильскую. Здесь, конечно, у нас 2700 терпимо, но все, это уже все помирает. И будет не очень-то солнечная сторона там. А сейчас, вот если мы пойдем прямо, то мы здесь на солнечную сторону, предтов, пойдем. И, в принципе, облака висят, я думаю, что у нас еще... Нам, по сути, один набор нужен. сейчас мы на переходе разменяем высоту. Две 600 у нас, на двух тысячах на ту сторону долины придем где-то. И нам бы набрать опять, там громкая 3 висит. Вот Тысячу метров набрать, и нам до дому плать Такой поучительный полетик. Потерялись, бывает такое на маршруте. На самом деле я давно не летал на хвосте. Серегу второй раз вообще жизни. Сейчас встретимся на аэродроме, обсудим, как там, как все было. Как это, помните, Волк, ну погоди. Зайцев помню. Помнишь это? а а это? а О! Пусть камера хорошо стоит. О, <смех> отлично. Серега, у меня удачно камера встала. У меня такая подставочка. Надо будет на эту подставочку приклеить липучечку. Я прям буду сюда камеру ставить. <смех> Ой, фу, Я сейчас еще устал, на самом деле. Был такой тяжелый набор. О. Знаете, как бы, если вы думаете, что летать, это прямо так легко-прилегко. Готнуть не так легко, как хотелось бы. Бывают ситуации сложные. Мы сейчас... Провалились до очень маленькой высоты, э, хотели взять на скале, не взяли. повесили в динамике, не выпарили. Ну, потом плюнули, пошли вперед, раз, пузырь встретился. Это, то, наверное, считай, уже повезло. Ну, если бы не повезло, бы бы вот здесь вот... здесь э, аэродромчик. Вот, где идем. Где-то тут. А, и э, садились бы на этот аэродромчик, люди пил. Вот эта речка течет, это что-нибудь удивительное, река, э, река Рона. А долина реки Рона следующая, и Рона это ущелье вообще в Швейцарии, то есть вот эта река, она течет со Швейцарии. И так интересно и причудливо мир устроен, то есть вот, ну вот они Альпы, вот где-то там, вот где крыло показывает Швейцария далеко, а нет, вот Монблан видим слева за крылом чуть-чуть, вот он чуть влево, качну рыжиком, вот там Монблан в дымке прячется, мы там были сегодня рядышком с ним. И дальше Швейцария, как раз долина Рона, из которой течет рикарона вот так вот интересно бывает итак друзья мы пересекли долину гринобыльскую вот, перешли на западную экспозицию эти вот склонность западной экспозиции чуть правее возьми потому что ветер южный нам вот эти лесочки все нужно вот смотри видишь у тебя за такая О, вот вот вот вот вот таким курсом да вот сейчас где-то здесь там по идее возьмем поточек вот. И наша цель вот аэродрома у нас осталось 77 километров мы до него не долетаем. То есть нам еще здесь надо высоту где-то выбирать. Но ну, хорошие склоны. Мы пришли на хорошей высоте 200 выше рельефа. То есть нам не надо елозить по склону. Вот сейчас елочек мы возьмем поточек. А поточек вот нам показывают парапланы. Если внизу, вот смотри, справа. Видишь видите? Потому что, посмотрите, вот сверху облака, Вот склон рабочий. Там горлужка туробки какой-нибудь какой-то. И вот по идее где-то здесь должен сходить поток. По всем. Да, парапланов тут вот тьма летает. Вот, соответственно, мы пытаемся. Подстроиться к ним в этот поток. Я надеюсь, что они знают, что делают. Но они могут и не знать, что делают. Ну, просто отпускать они. То есть, ты, может, им и набирать-то не нужно. Может, они просто балдеют, и все. А вы тут, понимаешь, набрать хотел. Ну, лучше будет, если мы тут порыщим немножко. То, есть... то, что они парят, это уже хорошо. Это значит, правильная экспозиция по ветру. Мы угадали. И мы можем домой просто идти хребтами. То есть брать немножко энергии вот так вот от каждого склончика и вполне может быть, что до определенной высоты работает склон то есть вот они сколько-то набрали а выше просто не получится поэтому мы пойдем сейчас немножко пройдем вдоль этого крепта и посмотрим, может быть, что-то есть лучше потому что время, время, время цигель сигеля а и люлю у нас этого времени просто нет мы потихонечку, друзья, хромаем в сторону дома у нас немножечко остается еще энергии в воздухе я думаю, сейчас мы на склончике, здесь немножко поелозим. Западная экспозиция склона. Нам удалось пересечь, главное, что долину на западные склоны. И сейчас нас тут немножечко придерживает. Так плывем, скажем так, домой. То есть нам надо вроде как набрать высоты. С другой стороны, есть альтернативная опция. Можно не потерять высоты. То есть если мы сейчас будем экономично идти, нас будет придерживать, то мы так до дома-то и дохромаем. Гренобуль, он справа остался. Вот, ведь вечерело. Сколько, Серег, времени? То есть, 6 вечера. Вот сейчас у вас, скажем так, вот он. Кик дебюр там далеко-далеко просматривается. Это то, куда нам надо. Это далеко еще, 70 километров до дома. Ну, видите, придерживает немножко. Есть, пик -пик -пик, вот облачка впереди хорошая. Придерживает склон до елочки. Видишь, елочки внизу прогретые. Это с ней понемножечко, понемножечку тут с них сходит какая-то энергия. Остаточный уже вечер. Ну, в целом нам должно платить Серега. Да, Серега? А? Одегей, -а, да, дагигей полный, конечно, на сегодня. контента С правой стороны склон удачный очень. Я думаю, что мы на него попойдем сейчас, пока прямо, а потом подвернем направо. На нем много раз этот склон меня выручал. Его юго-западная сторона получается. И видно, хорошие облака висят. А можно было бы пойти на экран, но видите, на экран, экран во-первых, поздно уже. И полностью все закрыто вот этими облаками. То есть прогрева нет еще. А под нами сейчас прогрев есть. Но мы сейчас далеко от склонов, то есть здесь, скажем так, можно было левее взять вот на эти скальнички. Но не, не, не нужно, потому что у нас увеличивает эту дистанцию до дома. Нам проще вот сейчас переплыть вот все вот так вот на... Вот на этот склон вот мы сейчас ребро вот так вот обойдем, пью, сюда, и вот под эти облачка чук-чук-чук наберем, и уже будем на долете до дома. Сейчас, собственно, нам всего лишь полтора километра высоты не хватает, чтобы домой пролететь. Правое крыло сейчас показывает на заповеднике Транс. А справа осталось... А мы подходим к склону, который обещает нам дать немножко энергии. Наблюдаем озера. Явно по озерам дует ветер какой-то. А, да, видите, вода такая мутная. То есть явно в долине дует, а причем дует хорошо. Серега сейчас как раз вдоль склончика идет. Оп. Не, не надо очень сильно к склону. Вот так хорошо, да, как сейчас хорошо. Вот сейчас и скорость 120. Все, вот он поток. Сейчас мы будем набирать. Вот расчет, который у меня был, что мы здесь возьмем энергии и наберем, оказался верным. Вот, видишь, здесь пытаются засадить склон елочками, но... Не, не, не очень того не получается. Здесь имеет смысл, Серег, пробиться вперед, потому что э, ветер по, по сути это южный, и поэтому впереди там будет склон загибаться немножко влево, соответственно будет более удачная южная экспозиция. Сейчас нам косится. сейчас мы идем как бы в динамике, но 45 градусов вообще это динамик. Мы не теряем высоту, но набирать будем где-то впереди. А так по этой ложке начинаешь ходить, ходить, ходить, ходить и в конце концов. И вообще вот эта вот стена вот эта вся дорога, она крайне удачная, потому что она, помнишь, до того ущелье может довести, где мы снимали с тобой как-то ролик, и откуда можно на экран сходить, вот, вот, вот, вот это удачный уже более кусок, сейчас смотрим, если здесь удается вообще как-то в плюсе быть, то мы здесь и будем набирать, вот, а мы, видишь, здесь все-таки в плюсе находимся, да, и я, пожалуй, сейчас чуть-чуть еще вперед, чтобы развернуться, и вот разворачиваемся, наверное, нужны все-таки здесь. Да что ж со мной такое строится сегодня? Это, это ты мне, мне кажется, что ты педаль нажимаешь. Нет. Я не могу так плохо педали нажимать, слушай. Нет. Так, чтобы скользил, так, чтобы створка открывалась. Это же не может быть такое. Да ты так можешь ошибаться. Я-то. Ну скажи, что это ты нажал. О, видите, друзья, это не я. Ну вы поняли. Ну вы поняли, да. О -о -о -о. Вот как мы хорошо летим засекаем высоту 1900 метров посмотрим насколько мы быстро будем набирать но ну, набрать то здесь обязательно надо знаете что самое обидно бывает в такой ситуации ты берешь поток вот его начинаешь крутить тебе кажется что у тебя все хорошо получается а потом оказалось, что это был временный пузырь и тебе просто повезло а поток -то -то на самом деле нет но я, я хочу верить лучшее так что свяжусь с вами как-то берем Смотрите, друзья, интересный способ определить ветер по долине. Вот сейчас дует север. Видите, как освечивают барашки. Сзади нас север, вот дует северный ветер. А у нас по прибору дует встречный ветер, южный. То есть по низу долины дует север, а у нас дует юг. Вот такой вот интересный метеорологический момент. Мы все-таки не смогли набрать на том потоке. Но мы набрали 50 метров, потратить на это там, 10 минут никакого смысла нет и я наблюдаю так что скорее всего, склоны будет работать и я примерно знаю где еще можно набрать поэтому я просто двигаюсь в сторону дома по западной стенке в динамиках то есть практически не теряя высоту так как было 1900 метров высоты так вот 1906 метров и есть И выключаюсь потому что надо работать Ну какая красивая долина гринопольская зеленая такая прямо характерная такая Чтобы так, мы мог подумать что этот раз ну, значит, энергия в воздухе еще есть, значит, мы зря считали, что у нас уже одни динамики остались. И у меня уже есть высота на склон закрутить, смотрите. Как это можно делать? Ну, так надо делать только, когда ты уверен, что делаешь. Но зато мы теперь можем обрабатывать этот пузырь, реально не потерять его, потому что если я сейчас начну играться восьмерками, то я могу так наиграться, что ничего сделать не смогу. Чтобы довернуть на склон, нужно, конечно, понимать, во-первых, Удаление, что ты успеешь извернуться, иметь высоту и запас по скорости. У нас сейчас есть и то, и то, и то, и то, и то. Но я думаю, задняя камера показывает, как мы красиво, или она уже сдохла, как мы про красиво проходим притирочку к склону. Да, Серега? Да. А может вот мастер центрирует. Да, вот что на каркас сейчас. Я... Ну вот смотрите вот. Нос снимаю, чтобы понимали, как страшно заходить на склон. Ну, ну зато мы потихонечку крутим. Ну, все, собственно, это, вот, этот набор у нам позволяет уже триумфально считать, что мы долетели сегодня, ну, скажем так, 20 километров до Манбалана оставалось. Манбалан мы, конечно, не взяли, врать не будем. Ну, с другой стороны... Мы очень поздно взлетели, потому что собирались, пока с Клаусом собирались в стаю, пока тупили и так далее и тому подобное, ну, зато с Клаусом интересно полетали. И Серега сегодня слетал в такие места, куда вот Макар телят не водил, да, Серега? Да, да. Где он еще ни разу не был? Ну вот, Серег, это классический вариант выбираться. Также мы могли выбраться, в принципе, на предыдущем склоне, по-хорошему, выше рельефа. Но и так чаще всего получается, если ты вот с Гренобля не вот на эту стеночку идешь, и она в динамике, или вот эта горка срабатывает, или следующая. Вот mm -hmm. такая ситуация, как сейчас, она абсолютно типичная. Просто я, честно говоря, уже думал, что поздновато. Mm -hmm. Уже не, не будет. А, пока, видишь, то пока идти Просто... Охвачительно выходит. Сергей набрал почти три километра, и мы опять на свободе высоты. Все, вот эти наши страшные мытарства, переходы долин, вот это вот весь аттракцион, который мы себе, сами себе устроили. Ну, мы же хотели приключений, и мы их получили. Вот. Мы все это сделали. А, на самом деле, конечно, долину на в сторону, сторону Анси переходить не нужно было, нужно было по западной стороне идти, так было бы быстрее, Клаус уже дома. Но мы-то решили посмотреть, как там Анси, потому да, что Серега же любит Анси, и я люблю Анси. И вот все, в принципе, все получилось отлично, то есть мы нашли себе приключений, да, Серега? Ага. А какая жизнь без приключений? Ведь девиз канала какой, Серега? Контент-огонь! Контент-огонь, погода-бомба! Не, погода бомба, контент огонь. Так, надо протянуть, Серег. На солнышко, на солнышко протяни. Сейчас ветер, солнышко. Протяни на солнышко. Вот озера, на которых я ветер вам показывал. Вот горка, на которой мы пытались выпадить под крылом сейчас. Смотрите, как она сейчас смотрится. Пройди чуть чуть вперед. Мы можем над ней смеяться. А были-то мы сильно ниже нее. Не получалось у нас выпадить. Давай сейчас направо, Серега. Вот. А прилетели мы вообще вот с того массива за Греноблем. Так что очень повеселились. Мы-то пошли дальше, в принципе. На следующем клепте наберем, чтобы дальше играться. Над Эгрансом стоит вот такая плита огромная. Вот практически каждая горка работает. Наша цель ближайшая вот этот вот э, скальничек. И попробуем набрать максимум и думать еще сходить, может быть, чуть-чуть. Ну, там, где разрешено в экран залезать, немножечко залезем в экран с капельку. Такой хороший день получается. Ну, было, было пару тревожных моментов, никто не спорит. Но все хорошо. Все хорошо. Погода бомба. Это Это огонь. огонь! О, О, молодец, Серег. Ну, ну, вот, отличное место для того, чтобы набрать высоту еще. Следующая, вот, предыдущая горочка, вот центре кадра у вас, где мы набирали, а здесь следующий наборчик. Сереж, покажу. Смотри, если так получилось, просто пожестче -по спираль, что надо просто проскочить дальше. Иначе мы на грубо, на длинной такой спирали больше высоты потеряем, чем потенциально могли набрать. И видишь, повелись на пик-пик-пик. То есть мне тоже казалось, кстати, что прям зашибись. Да он птица еще тем более слева летает. Ну, что-то, знаешь, как зашибись, да не очень. Да нам, в общем-то, и не надо. Дальше идем по крипту и. Вот так вот. О, закручивай, Вбрасывай скорость закручивай, да. Вот он, где поток на самом деле был, видишь, в этой чашечке чуть-чуть. А какой ветер? А, его западный ветром чуть-чуть сдувает. Понятно. Ну вот, песня. Песня. Чуть-чуть. Сейчас протяни капельку. Оп. Ага. И продолжаем набирать. Супер. Продолжаем. До дома нам уже, друзья, 54 километра. А мы на долете. То есть, в общем-то, нужно уже. Это считаем, что дома. Но так как мы хотим приключений еще. Мы хотим еще. Мы хотим еще! Да? Даешь магнитку? Даешь экран! Ну, мы над ним пролетали сегодня, рядом с ним уже. Ну, хочется немножко поглубже залезть, сосуньки посчитать, там сколько выросло. Стирлись, приборы! Приборы! Протяни он приборы на запад чуть-чуть. И закручивайся. Все. О, огонь! Огонь! Музыка небо! Музыка небо, уважаемые любители планерного спорта. Просто замечательно. Все. Откуда издалека прилетели, вон там Монблан прячется, почти у него, в 20 километров до него оставалось, вот, как раз за концовка показывает. А, там были, сейчас у нас план слетать вот эти горный прячется в облаках щекотать его на границе экранца находится и оттуда уже вот, под вот этой вот грядой перепрыгнуть на Пик дебюр и домой ну этот пик дебюр собственно это уже дом 30 километров от дома мы сейчас на долете ну хотим немножечко еще полетать да серега да. потому что устали ну, снимать контент огонь хотим просто полетать идем мы друзья практически без снижения нас придерживает вот этими всеми облачками Высота практически сохраняется. Сережа иногда чуть-чуть дельфинит, То есть в момент восходящего потока чуть сбрасывает скорость. В момент нисходящего чуть добирает. И спокойненько двигаемся к нашей цели. Через 3-4 километра будет вершинка, где мы встанем в набор. Их наш искомый, куда мы сейчас еще слетаем, прячется в облаках. Это красиво. У меня садится батарейка на телефоне. Ну, правда, на GoPro еще девятки осталось 10% батарейки. Может быть, на что-то хочется набрать. Ну, встань, встань в набор, да. да почему бы не набрать? Почему благородным доном не набрать? Немножко, высоты, видишь, немножко не попали. Нужно протянуть немножечко будет. Сейчас скажу через сколько. Еще, еще, еще энергично проворачивай. Глуп щели протяните чуть-чуть. Вот сейчас. Оп. И закручивай сейчас должны вырезаться в поток и сейчас должна энергично потянуть оп, и сейчас за уже спираль отлично, отлично! Продолжаем в таком же духе. Все, будем думать, имеет ли смысл, видите, там вершина следующая прячется в облаках, куда мы хотели слетать. Но как-то уже настолько поздно. Сколько? 7 часов уже? Полседьмого. Полседьмого. Полседьмого. И сейчас на правый вираж переходи. Скорость чуть больше наста. вот Так подходить к рельефу очень опасно. Серег, ты сейчас как бы не нехорошо поступил. Согласен? Понятно. Да, это... согласен, да. Ну ладно, пошли, наверное, уже действительно, шашлыки есть. Да. Вот, выбирай до... гость... крем. У нас да, гости да. еще. Сейчас под этими облаками пройдем и прям через этот это самый... по прямой, да, и через Пит-де-Бюр домой. Да. Так. И пиво нас ждет под прицепом, прикинь? Да, да, да. Угу. Не, пошли домой. Домой, все, скорее увеличивай. 120, 120, шашлыки дыма. А -а -а. Вот так вот, друзья, на что, на что пилоты променивают небо на еду, на еду, банальную еду. Что... ночью пусть. На самом деле, я сегодня почему-то решил не завтракать, а возились с камерой, вроде 9. все таки все эти камеры настраивали, все эти сливали кучу данных терабайты эти гигабайты и так замаялись что забыли позавтракать сейчас я, я полетел голодным поэтому представляете вот с утра у меня во рту чаточку кофе было и все чуть чуть правее возьми и сейчас как раз самое время так самое время немножечко подкрепиться только нечем но мы сейчас приземлимся и сделаем вкуснейший как баранина на реброчка о, я лечу и мечтаю. А вокруг вот такая красота. Вот, такая вокруг красота. А, Серег, ты как? Скажи что-нибудь, глубоко уважаемым. Любителям. Я счастлив, дорогие. Да, ты был сегодня под манбланом. Пролетели сегодня. На самом деле, если бы мы не тупили и взлетели на час раньше, на этом манблане могли еще час полетать. Да то на манблане я был уже раз, не знаю, 15-20. А вот так, чтобы так, чтобы весело. Так весело, как сегодня, ну, не первый раз, конечно, но был огонь. То, то куда Крылов показывает, вот под пик Дебюра мы как раз долину вот там пересекали где-то в 30 километрах, видите, там небольшой, как бы, такой возвышенность, перевал, по сути, потому что дальше город э, Гапы, город Гап ниже на 600 метров, чем вот этот перевальчик, который перед Крылом как раз, кажется, что это долина, на самом деле долин долина потом и вниз, и даже волну, кстати, дает. Вот наш Пикдебюр, прямо по курсу почти. Какое-то озеро, грязные мухи, на самом деле. то много мульти на него натянуло. Сейчас мы этот крептик перевалим, мы спокойненько на долете домой. Тут 140 метров мы даже привозим. Так что, кстати, не вини там сильно. Okay. Да, 140, 100, 140 да. да. Я бы не сказал, что у нас прям гигантский запас по высоте. Есть запас, но не гигантский. Классический вариант. Вот сейчас у нас как раз Пик Дубер, вот он. то куда нам надо. Но Серега сейчас какой-то поток нашел. И мы пойдем вдоль вот этой вот стеночки. Сейчас часто очень ходим. Потому что, во-первых, как раз на нее светит солнышко и немножко поддувает ветер. Ну, можно вдоль нее пройти, а потом решить, обойти Пик Дубер южнее или обойти Пик западнее. Пик Дубер западнее. Просто прыг туда и все. Посмотрим, сейчас как пойдет. Ну, Серега, видите, наслаждается наконец-то. Эй, -э -э, Серега, мы в прямом Заработала. Слушай, классно тянет твоя балалайка. Ура. Друзья, мы слетали сегодня на Манблан. И выбирались мы, конечно, не дай бог каждому. Чуть не сели в районе Гренобля, да, Серега? Гренобля. В районе Гренобля чуть не сели. Возьми к скалам поближе, попугай, глубоко уважаемых любителей планетарного спорта. Давай. Вот, к скалам. Тем более, сейчас освещение хорошее. Подожди, только давай лучше я попугаю, я так боюсь. Ну, я взял ручку. Слушай, ну очень страшно. Я думал, что я не боюсь, я боюсь. 200 километров в час скорость, друзья. Учимся мемоскальников. Говорю, чуть не сели в районе Гренобля. Почти, бля. Почти не сели, да. Сами. Сами почти не сели в районе Гренобля. И сейчас возвращаемся назад. Очень удачно там в одном месте набрали высоту. Можно было, конечно, там и остаться, на аэродроме, приземлиться, потусить. Но мы же должны были, во-первых, шашлык сегодня есть. Во-вторых, вам эфир прямой красивый сделать, как мы возвращаемся триумфально домой. Вот по скалам. Вот наша тень летит. Видите, я в прямом эфире даже тень нашу. Видите, как близко. Я открыла, в общем-то. Сейчас руку поменяю. Серёха, не бойся. Я, я держу, держу, держу. Я вот сейчас хорошо. Я же, ты понимаешь, я левый-то лучше, чем правый. А правый не хуже, чем левый. Вот. Как это? Устал правый, давай левый. Эдь. И вот мы тут как красиво летим. Вот здесь, смотрите, перевальчик. Если бы мы были чуть-чуть пониже, ну, допустим, этот перевальчик, возможно, бы и не переваливали. Так, они а пройти ли там с северной стороной. Нет, не, низко мы не пройдем усердной стороны. Давайте мы сейчас покажем страшные скалы какие-нибудь ужасные против солнца. Ну, и здесь связь должна быть получше. Как вам девиз, пишите, нравится, не нравится. Надо вообще девиз придумать, потому что контент огонь это придумал мой сын э, позавчера. Он все, контент, папа, контент огонь. Но э, мы сегодня еще добавили что погода бомба. Погода бомба! Контент огонь! Как красиво вокруг! Вот представляете, как вы, мы тут. Э, Пигачим, особо высоту не, не, не экономя. Прям жжем эту высоту в топке скорости. Серега шуршит вон 200 км в час. Вообще не стесняется. И вот он наш пик дебюр. Мы вот проходим. И давай, поворачиваем направо. Прям, чтобы мы сейчас вот рядышком по всем этим скалечкам как пронесемся, как порадуем всех. Ага. Давай, давай, давай. По чашечке, вот. Как раз все посмотрят на пит де Смотрите, какие елочки классные тут растут. У меня все э, подмывает когда-нибудь пойти сюда погулять. По елочкам этим пошастать. Иголочки посчитать. Сейчас мы на западную стеночку перелетим. Похулиганим вам немножко. Мы низко. 2200 метров. Поэтому видите, как достаточно относительно устойчивая связь должна быть. Вот он лежит, смотрите, роутер. Вот так он выглядит. У нас под кузом антенны. Тут он что-то показывает, что какая-то... О, сколько зеленых палок тут, все зашибись. А это, знаете, батарейка, с которой это все питается при В общем, зашибись. Наши астрономчики. А вот, кстати, тарелки появились. вот смотрите, присмотритесь. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот тут вот тарелочки, смотрите. Развернуты, кстати, в наши стороны. Над тарелками нам летать нельзя. Но рядом с ней можно. Ну что, я возьму ручечку? Давай. Я немножечко пройдусь. Вот. А вот любимый пик де -Бюр, где по скалам можно прогуляться. Так, закрыло на тройке, нормально. Вот, смотрите, как мы любим тут. Когда у нас уже домой вы прилетели, вот почему бы не похулиганить по скалам пройтись. Вот, кстати, тень наша сзади болтается. Ой, пропало соединение. О, пошло дело. Друзья, мы не разбились, все целы. Я там видел, кто-то комментирует, что что с ними случилось. Может они ку -ку? не куку, не ку Все у нас хорошо. Сейчас я вам красивую елочки покажу. Я взял ручку. Смотрите, если сейчас вот сильно затеняет солнцем, я в правом вираже пройду как раз рядом с крестом. Будет красиво. Гляньте. Елочки, птички какие-то. О! И вот он крест. Французы любят кресты ставить на этих самых. О, и смотрите, я сейчас за счет скорости. Что могу? вот так елочки, так носом. Оп. А. Как раз в этот, в этот момент аккурат и связь пропадает. Через 4 минуты будем на аэродроме. И мне, соответственно, нужно на целых 4 минуты придумать, чем вас развлечь. Скажите, задайте мне какой-нибудь вопрос, пожалуйста. Писать не ходили, нет. Меня, слушайте, я даже бутылочку потерял. Она у меня улетела на взлете куда-то под ноги. Кстати, плохо эти Серега перепрыгивает через ротор, маньяк, через ротор перепрыгивает, сейчас его отхерачат, посмотрите. Он парапланилист, он боится этого ротора, Ра боялся раньше, теперь не боится. И теперь, видите, как осмелел. Ты аккуратно на антенну не намотайся. Антенны видишь справа? Сейчас они очень плохо видны. Ну, вот на эти антенны главное не засыпиться никогда. Очень они неприятные. Так, доворачивай на аэродром, куда ты там полетел, выпариваешься домой пиво пиво дома пиво у нас осталось до пива осталось 9 километров скорее мы ни в коем разе никакой пропаганды просто пить хочется есть такая традиция мы серега и когда летаем вместе мы под прицеп прячем две маленьких бутылочки пива чтобы когда приземлимся так посвежиться еще порадоваться тому что мы приземлились остаток высоты у нас сейчас 1400 метров, над, над аэродромом получается 700. И Серега жжет их в топке скорости. Серег, добавь. Где-то до 240 добавь. Ну вот, вы можете посмотреть, как планер летит на 240 километров в час. Больше не надо, все, достаточно. Во! Вот это единственное, что очень потрякивает меня сильно. Потому что мы сейчас прошиваем турбулентность, которая присутствует в воздухе неизбежно. И из-за этого... Видите, и крылышки покачиваются, и я покачиваюсь, и телефон покачивается, и контент покачивается. Самое главное, знаете, что э, не забыть шасси. Серег, ты помнишь, что мы шасси должны выпустить? Да, потому что э, я всегда рассказываю историю, что люди делятся на тех, кто уже садился без шасси, и кому еще предстоит. Я уже садился два раза. Ну вот, смотрите, мой э, дом мой, я даже покажу. О, вот здесь, Вот населенный пункт Лобатима Сирион. И сейчас мы туда тоже долетим. Серег, таким курсом иди, я покажу аэродром сейчас. А вот это, смотрите, солнечные панели. Это, что интересно, город, в котором мы живем, владеет этим холмом. И он вершину холма решил побрить. Всем подарили дрова. Мы не успели на этот праздник жизни. Всем дрова на халяву давали. И поставил панели. Сейчас вот эти панели зарабатывают городку. Вот впереди городочек. Серега, больше скорости не надо. Ты уже раздухарился слишком ну точнее так ты нормален я просто боюсь И я же за рулем знаете как синдром серега отлично летает кстати я вам скажу что он просто молодец сегодня пройдем сейчас над родным домом макс очень радуется сын мой что папа говорит обойдем тут очень замки, вот в этом очень слой человек живет он всегда говорит что я на его жену пялись как она загорает в бассейне когда летаю Поэтому я, видите, его покажу. Покалимся. покалимся. да ну ее. ее, вот, крылом сейчас я показываю на дом, видите, дом, на котором большая солнечная панель, это как раз наш, вот, сейчас мы туда, а вот это, кстати, раскопки, посмотрите, раскапывают римские, ой, раскапывают римские какие-то штуки, закрыло? не надо закрылок, мы еще прогон сделаем по аэродрому, вон, видишь, копают, Отк... уже откопали много это вот римский город раскапывается друзья можете видеть по прям... раскопке в прямом эфире аэродром прямо по курсу нифига его не вижу снимай как я на него фиксировать буду давай давай вертолеты стоит нет нет ну, ладно Шасси еще. Выкидываем шасси. Есть шасси. Тормоза. Закрылок на лендинг. И максимально энергично на посадочку. Наш любимый афганский заход, друзья. Хотя товарищи афганцы говорят, что это все фигня. Но я не знаю. Вы видите, используем максимум энергии. Для того, чтобы зайти на посадку. Ну, в смысле, максимум снижения, не энергия. Вот я вышел на ось полосы. И сейчас просто подлетаю поближе, чтобы поменьше пешком бегать. Вы это уже знаете, я уже сто раз так сделал. Ну, все-таки... Ну, и спокойно катимся. Я стараюсь всегда приземлиться на травку, потому что... Она, во-первых, мягкая, во-вторых, всегда есть возможность, если тормоза не работают, затормозить, как-нибудь остановиться. Потому что самое неправильное, что можно сделать, это взять... Ну, кстати, смотри, какой ветер южный, приличный. Мы вот с тобой позорно не доедем. Представляешь, нам сегодня планер придется толкать. И все это, этот весь позор в прямом эфире. Серега. Доедем. Да не доедем. Давай. Я уже интерцепторы закрыл. Ай, какой позор. Ай, какой позор. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. ой ой ой ой ой ой Ну, Серега, под. Давай, давай, давай, давай. Давай, догусовый, до Толкай, Серега, толкай, толкай. Слушай, я уже очень давно так не приземлялся плохо. Ты не учел ветер, не учел ветер. Как позорно толкает планер. Планеристы, которые ленивые, которые не умеют летать, хорошо толкают кто-то про бутылочку спрашивал. О, пожалуйста, пустая. Так, ну что, Серег, давай на этот борт. Или, или я буду толкать, а ты будешь снимать. Как один человек может толкать планер. Ну, ты давай тогда это. Вот, видите, представляете, сколько физических усилий приходится прилагать планеристу, который не умеет летать. Как там, промещаемся так с тем немцем? Так, нормально, давай, я вижу. Мы же на парковке тогда одной стоим. Теперь мы на Так, у нас одна камера здесь, другая камера вон на пузике. Тогда куча антенн. Так, мы сегодня снимали Клауса этой камерой. Ну и одна вот здесь. Кстати, фул. Оп, чуть не сбили. Нам в гости прилетели, так что мы сейчас собираем планер и помчались. Серега, за Мы долетели, друзья. Всем хорошего вечера. Ух, ух, как день огонь. До новых встреч, глубоко уважаемые любители, да, да, да любители летных видов спорта. Сгорел. Кто, я? Я. Ты сгорел? Да. До новых встреч. Пишите, что вам такое веселого снять. Контент сегодня получился хороший. Будем снимать, будем летать. Ура! Woo-hoo! Uh